Это качны, конечно, не идеальные, но вот в этом качне есть два качества, которые очень важны. Первый, он белый, и второй, он очень плотный. Этот качан весит примерно 2 килограмма. Сейчас мы попробуем это заснять, его массу. Вот масса качна 1960 граммов. Вот это идеальный качан. Остальные, конечно, не такие, но тоже ничего. Все те же качества. Белый. Вот здесь вещь зеленовато. Но уже это не совсем то. Ну, ничего, пойдет. Тоже плотный. Тоже, я думаю, килограмма 2. Ну-ка. Ну, поменьше. То есть, они, в принципе, все одинаковые. Вот соль такая, каменная. Это произведено Артем Соль Украина. Морковка. Вот килограмма 2 на 8 килограмм. Я пропорции также. Вот она уже потекла. Большой. Высотой сантиметров 15. В диаметре, ну, сколько? 40 40 вот она кастрюля, щаль, эмалированная. но ну, в принципе, можно и алюминиевую, но я редко использую алюминиевый Лучше вот. Но она большая, конечно. Мне же надо 8 килограмм капусты сюда зафигачить. Ну, Это, вот, что, так сказать, для квашки. Вот ну, после приложения грубой мужской силы в лице Олега Сергеевича у нас получилась в тазике капусточка. Теперь мы сюда добавляем морковочку. Вот так ее разбрасываем, вот так разбрасываем. Ну, да не Все еще в морковке-то тут дошиша. Так, и соль. Вот самый ответственный момент. Я не знаю, сколько. Вот беру вот сколько. Вот примерно вот. Видишь, сколько соли? Ну, что это? Это, наверное, столовая ложка, может, чуть меньше. Футорый. Не знаю, мне в ложках тяжело. Вот я так ее раскидала. И вот начинается. Вот, собственно, никаких пережамкиваний. Только лишь перемешивание. Такое легкое, воздушное перемешивание. Вот пока все это дело, значит, не перемешается. Вот солька у нас тут, капусточка, морковочка, вся эта красота невозможная. Ну и наше большое желание сделать вкусный продукт. Ничего больше здесь нет. Все, все перемешано. Все перемешанное полетело у нас в наш прекрасный капустный этот, как его звать, кастрюльки. Как звать даже? Ой, звезда. Так, вот сюда все покидали. Теперь не менее ответственный процесс. Не менее тут вот, вот, вот рыхло лежит. Рыхло лежит. Вот теперь здесь, здесь, ну, потому что надо все разложить ровно и утрамбовать. И так надо делать каждый раз, когда сюда кидаешь капусту. Все, утрамбовали. Ждем следующей портайки. Вот высыпала последнюю порцию. Так же, как все предыдущие, уминаю. Умять надо капитально. Вот тетка тяжелая, поэтому уминается все хорошо. Вот я, видишь, сколько сока. Почему она не дала сока у тебя, Наташа, я не знаю. Сока до шише. Теперь, собственно, вот я, я все вот умяла. Кроль ее, значит, простая, чтобы не попадала никакая пыляка. Тряпочку мы укладываем. Все, уложили. Теперь сейчас положу тарелочку. Вот теперь сюда тарелочка кладется. Вот так прижимается не сильно. Вот уже зайчики неправильные пофигачили. Вот, вот она моя каменюжечка. Сколько она весит, я не знаю. Сейчас я ее намою. Сейчас взвешу. Вот Каменюженька моя. Вот, почти 3 килограмма. 270. Сюда каменюжечка. И вот так каменюшечка. Все. Теперь это должно стоять дня два, минимум три. Не знаю, как будет сейчас. Условия же в зависимости от погодных, правильно? Потом покажу, какие тут будут эти зайчики. Ну вот, прошли сутки. Что мы наблюдаем? Во-первых, чуть-чуть увеличился объем всей этой штуки, потому что идет процесс брожения. Появились первые зайчики. Вон оно булькает, даже видно где. Вон там вещь саму булькает, никто ничего не трогает. Надо подождать еще. Ну, я думаю, что дня два-то точно. Один, два. Ну, вот, вот уже вторые сутки прошли. Число зайчиков увеличилось, объем еще немножко вырос. Появилась муть. Но ну, можно вот так вот пальчиком взять и попробовать. Оно еще соленое, мало А надо, чтобы было вот как квашеная капуста. Такой кисленькая. еще надо постоять. Наступил день, когда все, похоже, готово. Вот они, зайчики. Вот он цвет уже такой, да? И вот это кисленькая. Не очень, кстати, вот здесь. Вот здесь больше кисленькая. Но это не важно. Попробуем все равно. Снимаем каменюгу. Снимаем, да, этот, как его, Тарел. ну, тарелочку, да. Снимаем тарелочку. Вынимаем. Платочек. Сок дела хорошее, надо все в себе. Так, ну вот, теперь попробуем. Отлично. Протыкаем. Начинаем процесс протыкания. Главное, вот видишь, палочкой сделать много дырочек. Из этих дырочек, до самого дна дырочка делается. Из этих дырочек должна выйти, вы видишь, как булькает. Должна выйти всякая, по краям тоже надо сделать. Вот. И стоять это протыканное будет с вечера всю ночь до утра. Утром раскладываем, либо кладем снова под гнет и убираем в холодное место, либо перекладываем плотно в какие-то емкости, плотно, и убираем в холодильник. Капуста практически готова. Ну вот, все проткнули и образовались вот эти отверстия. Все, отлично.